Да, извините, я тут немножко как бы остановился, потому что а, закрыл презентацию и снова пришлось открывать его а, Переводы Евангелия на корейский язык в Володинской епархии, да, мы помним, конечно, слова Евангелия, это слова, которые как а, бы были руководством для священников. Переводы библейских текстов являлись существенным фактором, а, способствующим а, развитию грамматики корейского языка и росту национального самосознания. Начало Великого Дела перевода священных текстов на корейский язык связано с простой случайностью в 1773 году. Комбардоровскому метаполиту прибыл кандидат на священническое место из лобки в подросток Ленинского языка. От будущего священника метаполиту узнал, что прихожание его кандидата во священники вовсе не разумеет российского языка. Метаполит распорядился заставить его перевести на лонинский язык всему православной веры, молитву Господню, очень многое краткое мировоучение Затем он созвал некоторых аунинских кубтов, торгующих в Петербурге, заставлял читать переводы, требовал мнения, соответствовал ли он тому благому намерению. Ставник а отправился домой, имея в своем распоряжении перевод через первого, знающий бога языка людей. А спонтанные действия нагородского метаполита положили начало изучению и использованию корейского языка в повседневной богослужебной практике. Этому в значительной степени способствовали реальные потребности религиозной жизни, борьба против влияния. Решение проблемы языкового барьера противостоящих конфессий происходило пора. Корабляцы энергично осваивали корейский язык и знали его с детства. Время как представители господствующей церкви делали первые робот и для освоения наручных языков. На Европейском Севере проявилась знакомо к затем частям Российской империи ситуация. Никто не думал о необходимости для священника знать место и наручных языков или желательности священника выучить перейти среди самых инородных. Центральной духовной властью отсутствие необходимых для служения книг замечено в 1802 году. В Ветейший Синод распорядился перевести катетизы системы о верах, честное прочее, на лунинские корейские языки. А в 1804 году Синод издал перевод некоторых молитв, сокращенного катетизы на корейский язык, в виде двух небольших брошюр с параллельными текстами на корейском церковном салянском языке. В этом же году 1808 правил брошюр отправили на городскую епархию для раздачи он и капитающей на городской епархии обращенным в веру греческого исповедания аулинским народом, для лучшего их разумления и понятия богопочитания и истинного познания христианской веры. Сам выбор книг перевода был сделан неудачно, Чтобы заинтересовать крещеных и народцев христианством, тронуть их сердце это выбор, во всяком случае, не катехизис, а что-нибудь другое. Такая форма, как катетизис, изложенный вопрос на ответной форме в виде догматических рассуждения не могла заинтересовать и народца даже и в том случае, если она переведена правильно правильный называемый народческий язык. Возникшие трудности при общении народцев к православию и потребности в новых переводах ощущались после местных каталоги в европейской Сибири В 1816 году кубер-футурус Синобер-Князь да, Горисен обратил внимание на городского митрополитта Амбросия на необходимость отключения освещения корейского медицина. Uh, нельзя не говорилось, письмо о верху курова, отыскать ключ к алмазскому языку, который якобы близок к финскому и преподавать его в семинарии по правилам грамматическим, дабы кем доставить для алмазов пастори могучих проповедовать слово Божие на собственном языке. Uh, таким образом, необходимость восстановления языка алмазов была осознана на самом высоком уровне. Для корейского языка это толк не очень случайное значение, ведь национальные языки почти всегда являются наполовину вполне искусственным названием. Обычно это результат попыток построить единый образованный язык и сможет реально существующих живой любой речи период. Эту непростую работу начали священники-энтузиасты. Последник духовной семинарии «Серфсо» представил Могородскому тампетербургскому микрофолизму перевод Евангелия на корейский язык. Микрофолизм свою очередь передал в текстнях Галисина, который сообщил о новом переводе Комитета Библийского общества, заинтересованном в публикации переводов текста Библии на доступном для сведения в языке. В целом, за время своей деятельности библейское общество осуществило многочисленные переводы. Казалось, что переводческая деятельность воспитанника Нагородского семинария началась на вполне благоприятный для такого рода трудных момент. А в 1820 году Российское библейское общество издало э, Евангелие от в переводе на тверской язык корейского языка. А в 1821 году учитель Сольбочегодского духовного училища Александр Крекин перевел на заянский язык Евангелие от а Текст был опубликован в 1823 году. Комитета «Добрый труд» Сарцова еще не менее занужно узнать, довольны ли будут аунинские коррелы таким переводом на их на речи, а также сколько а, а, способны читать. Для ответа на все эти вопросы было решено передать текст духовным лицам. Приказовское духовное правление, получив текст, приказало местным священникам изучить его вынести заключение заключение пригодности перевода коррестных Решение священников оказалось неблагоприятным, подготовленным и семинаристом тексте Евангелия, был признан подходящим для контекареологических приходов Волонско-Казаловской милиции. Сегодня можно сказать, что это блестящий результат в России. В этот период очень часто оказывалось, что переводы совершались и на народные и наручные языки, и какую-то тарабарскую смесь этих языков. Но в Волонско-Казаловской епархии текст Евангелия переводятся от того признанного Было заявлено, что на территории Казаловского уезда проживают такие карелы, у которых язык корейский язык и слов все испорченный неправильные, а они не хотя и понимают недовольственность. Поскольку речь идет о, о, о обитателях собственного тозерского резкого прихода, то можно сказать, что это не для них Новгородский перевод оказался совершенно бесполезным. Из-за позиции местного духовенства текст, слова не было опубликован, это решение объясняет причин. Во-первых, холонинское духовенство своей массии не желало замечать острейшую проблему корейского языка, опираясь на многолитовой опыт своих от слов которые вполне легко обходились списка убора. Во-вторых, огромное разнообразие диалектов корейского языка, немецкого оптимизма, тексты, пригодные для одного прихода, оказывались безполезными соседями. Местное духовенство не тренировалось изучать язык местного жителя, одним из этих исключений стало деятельность священника городского прихода, который перевел Евангелие от Макфея на Олунский диалектов русского языка. Местная церковная власть догадывает, что переводы Евангелия продолжаются с силами некоторых пихотских священников, но духовное начальство никак не задействовало им, но пыталось воспользоваться водами. В 1830 году Нинская духовная консистория расставала все поведомственные ей приходы, распоряжение прислать делами священникам и запросованы перевод, переводы священного описания и молитвы на корейский язык. Конечно, предполагалось использовать эти тексты, где языковые подготовки с молитвом. А Во второй половине 19 века -го перевод священного описания на корейский язык стал более успешным, чем прежде этого заключались как на опыте, опыте переводческой деятельности, так и в том, что влиятельные современники обратили внимание на энтузиастных переводчиков священного описания. Доказанием поддержки. А, в Петербурге на русском и корейском языках был издан корейско русский молитвами для православного карел, поставленный поставленной в начало христианского учения а, В 1895-1827 годах аналогичный усилий подпинял Архангельский проклятный комитет православного мяса общества по прислушиванию с предыдущим фону и до кореалов-христианского уезда Архангельской губернии. Эта работа была продолжена и в начале 20-го по данному зачету апархиального актерии, в Мессонятском обществе в переводческих комитет основной заслуги, для которого стало издание Евангелия Тумана, переведен на манкорейский язык священникам тенгуйского приходя прихода английской департии девчонок. Издан от начала 20-го лета, вырисовывается довольно благоприятная картина дальнейшего интенсивного развития народческих летов и их использования в богослужебном англии При этом формировались грамматические правила, обогащался словарный запас, по сути дела с нуля создавалась национальная интеллектация. А в конечном итоге повышался статус унорочных языков, и степень использования в издательском деле является индикатором тех условий, которые язык имеет для своего функционирования в качестве языка. Судя по публикациям про периодических периодические печати, процесс перевода отдельных фрагментов Евангелия сильно продолжался благодаря усилиям утебиастов, вещества священника, свободно блантеющихся на русском языке. А В 1907 году опубликовано Постальное Евангелие», Переведенная природным коррелятом диаконом Умурского прихода Стефаном Пройцем. В этом же году псаломщик Кондорского прихода Иоанн Кутев, адаптировал к особенностям местного корейского выбора Евангелие от Марка и некоторые его получили. А с 1902 по 17 год, находясь на должности миссионера, священник Преображенский переводил на корейский язык наиболее популярные молитвы и все четыре Евангелия. Несмотря на все трудности и недостатки, миссионерская политика православной церкви приводила к формированию религиозной интеллигенции, числа и народа. Кроме того, благодаря ее деятельности преодолевался несомненно существующий в сознании многих российских граждан барьер бытового статуса языков финал народов. Спасибо, у меня все. Спасибо большое, Максим Викторович. Есть ли вопросы?